Мои дорогие братья и сестры, Рамадан уже наступил. И каждый год мы встречаем его с одними и теми же мыслями. Вот Рамадан наступит, и я начну делать это и это. Я стану лучше, в этот Рамадан я изменюсь. И вот он снова наступил, и мы осознаем, что в прошлом году мы давали себе те же обещания. Выполнили ли мы их? Вряд ли. Эти мысли угнетают и расстраивают, заставляют думать. А почему я не меняюсь? Почему не могу взять себя в руки? Неужели я настолько безвольный и бесхребетный? Признаком принятого Рамадана является то, что человек продолжает участвовать в благом. Возникает вопрос: почему я не меняюсь? Либо меняюсь всего на несколько месяцев. Мы хотим быть лучше и хотим быть спасенными от адского огня. Но вот опять надеемся на следующий Рамадан, с воодушевлением ждем его и встречаем, бываем уверенными, что проведем его идеально и, наконец, изменимся. Проходит половина месяца и мы начинаем бояться, что провели полмесяца бесполезно, и он уйдет, а мы вернемся к своему ничтожному бытию и к мыслям Аньшаллах, я изменюсь, я стану лучше», но при этом я подавлен, я страдаю от осознания своих грехов и своего положения, я утопаю в них. Я устал от себя и почти потерял надежду, что мне делать? Аллах Пречистон и Возвышен говорит в 53-м аяте Сура аз -зуммар. Скажи моим рабам, которые навредили себе чрезмерностью своих грехов, не теряйте надежду на милость Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи, ведь Он прощающий, милующий своих рабов. Дорогие мои братья и сестры, я хочу вам сказать, не теряйте надежду. Не знаю, сколько рамаданов вы провели в таком состоянии, но не теряйте надежду. Ведь Аллах прощающий, и Он простит вас. Не теряй надежду». Возможно, ты проведешь этот Рамадан также, может, и следующий. Но помни, что посланник Аллаха, алейхиссату вассалям, говорил: Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи. Аллах простит тебе твои грехи, ты только вери, и надейся на Него. Пытайся сейчас, делай все, что можешь, старайся. Рамадан уже здесь. Имам ибн Атаиллях Алискандари, досмелуется да над ним Аллах, сказал: так знай же, что первая часть твоей жизни уже потрачена, остается немного. Разве мать, потерявшая девять сыновей из десяти, не направит всю нежность и любовь и заботу на оставшегося? Большую часть своей жизни ты потратил зря, так постарайся спасти то, что осталось. Клянусь Аллахом, твоя жизнь началась не тогда, когда ты родился, а тогда, когда ты признал Всевышнего Аллаха. Рамадан наступил, не теряй надежду, каждый день это надежда. Каждый час, минута и секунда это надежда. Ислам это и есть надежда. Не теряй ее, не позволь шайтану заставить тебя опустить руки. Есть слова пророка, миром и благословение Аллаха, искренне покаявшийся в своем грехе, подобен тому, кто не совершал этого греха. У многих из нас имеются долги в обязательных намазах, и сейчас идеальное время начать их возмещать. Все четыре масхаба сошлись на том, что пропущенные намазы необходимо восполнить, и ради твоего удобства мы опубликовали на нашем телеграм-канале таблицу возмещения намаза, ссылка будет в описании. О раб Аллаха! Ты навредил себе, но не теряй надежду на милость Аллаха. Рамадан пришел, и я буду верить и надеяться на Его милость. Я сделаю таубу и начну все с чистого листа. Иншаллах. И ты тоже покайся, и начни заново. «О Аллах, сохрани Рамадан для нас и прими его от нас».